Популярность и любовь зрителей обрушились на этого обаятельного актера театра и кино после выхода телесериала «Татьянин день». А закрепила его славу участие в таких работах, как «Улыбка пересмешника», «Медвежий угол», «Условия контракта» и прочее. Однако прежде чем добиться такого успеха Кирилл Сафонов проделал трудный путь. Испытания поджидали актера и на «Любовном фронте». Но актер показал своим примером, что можно достичь всего желаемого с помощью веры, труда и терпения. Сейчас он является одним из самых популярных актеров, его фильмография стремительно растет, а дома его ждут любимая жена и сын. Кирилл Леонович Сафонов родился 48 лет назад в селе Ермаковское под Красноярском. Его отец трудился на гидроэлектростанции главным инженером, а мама – учителем русского языка. В шесть лет Кирилл вместе с семьей переехал на Украину, в город Львов, где мама заняла пост директора дворца пионеров. Кирилл после уроков в школе постоянно приходил к маме на работу, посещал различные кружки, выступал в различных конкурсах. Спустя шесть лет после переезда родители развелись. Маме было трудно растить троих детей на одну свою зарплату. Пытаясь как-то помочь ей, Кирилл на все лето уезжал со стройотрядом, чтобы немного подзаработать. Творческое воспитание мамы не прошло даром, и после школы Кирилл был намерен поступать на режиссерский факультет, но он провалил экзамены из-за плохого знания украинского языка. Тогда парень устроился продавцом во Львовский Вернисаж, после чего увлекся написанием картин. Но в 17 лет Сафонов с мамой и сестрами вернулся в родной Красноярск. Там Кирилл впервые встретил Елену, в которую влюбился без памяти. Вскоре молодые люди поженились, жениху на тот момент было 18, а невесте всего 16. Мечта связать свою судьбу с кино не давала покоя юноше, и он поступил в Красноярский государственный институт искусств, но уже на театральный факультет. Однако окончив первый курс Кирилл добился разрешения перевестись в ГИТИС. Там его учителем и наставником стал Андрей Гончаров, который в то время был еще и руководителем театра имени Маяковского, он поспособствовал получить начинающему актеру роли в спектаклях. Что интересно, Сафонов так и не получил заветный диплом. Виной тому был строптивый характер Кирилла. Перед окончанием института, накануне выпуска пьесы, он отказался читать один из монологов в дипломном спектакле, после чего рассерженный Гончаров добился отчисления Сафонова из вуза. Но даже без диплома Сафонова приняли в Московский театр имени Станиславского, так как режиссер Владимир Мерзоев решил дать парню шанс стать актером, так как увидел в Кирилле талант. Но в те годы зарплаты театрального актера не хватало, чтобы содержать свою семью, да еще и помогать маме, поэтому Кирилл таксовал по ночам. Совмещение двух работ чуть не стоило ему жизни, актер уснул за рулем своей машины. Сафонова спасло то, что он вовремя очнулся, да и дорога была пустой. Спустя пару лет начинающего актера заметил Леонид Коневский, предложивший перейти в его театр, находящийся в Израиле. Сафонов согласился тем более, что там уже давно жила его мама. Вместе со своей молодой семьей актер переехал в Тель-Авив. Выучив за несколько месяцев иврит, актер участвовал на театральной сцене в лучших спектаклях. Но спустя три года ему все приелось, он перестал получать удовольствие от того, что делает и ушел из театра, устроившись в один из баров. Ко всему прочему от него ушла супруга, что заметно подкосило актера. Но он не забывал о своей мечте сниматься в кино, подыскивая с помощью агента себе работу. Благодаря этому актер снялся в эпизодах пары картин и озвучивал голливудские фильмы. Впервые он сыграл главного героя в израильских лентах «Пыли» и «Вечер спасенных». А вот после участия в ленте «Полурусская история», которую представили на московском фестивале в 2006 году, Сафонова оценили и российские режиссеры. С тех пор ему стали поступать заманчивые предложения в российском кинематографе. Поистине знаменитым актер стал после главной роли в телесериале «Татьянин день», где его партнершами по съемкам стали прекрасные актрисы Анна Снаткина и Наталья Рудова. После выхода этой рейтинговой мелодрамы режиссеры сами начали предлагать актеру главные роли, пополняя фильмографию Сафонова с завидной скоростью. Сейчас у актера насчитывается около 60 ролей. Шесть лет назад Сафонов выступил еще и в качестве режиссера, сценариста и продюсера, презентовав на международном фестивале в Москве свой короткометражный фильм под названием «Четвертый». Данная работа пришлась по душе зрителям, подарив ему приз «Рубиновый феникс». Еще у актера прекрасный голос. Проживая в Израиле, он выпустил музыкальный альбом под названием «Сны Гулливера», в который вошли 18 композиций. Также актер вместе с актрисой Анной Снаткиной записал песню, ставшую саундтреком в телесериале «Татьянин день». Со своей первой супругой Еленой актер прожил 10 лет. Она не имела отношения ни к шоу-бизнесу, ни к кино. В 1995 году у них родилась дочка Анастасия, но в 2001 году супруги развелись, сумев остаться друзьями. Долгое время о жизни Елены ничего не было известно, кроме того, что она снова вышла замуж, но эти отношения тоже закончились разводом. Чтобы отвлечься от любовных неудач, женщина пыталась забыться с помощью алкоголя, что и погубило ее. Летом 2018 года стало известно, что 42-летняя женщина скончалась от этой пагубной привычки. По словам ее второго мужа, фотографа Вадима Сухаревского, у Елены давно была алкогольная зависимость. Она не признавала, что больна, это ее и свело в могилу. Ее пытались положить в клинику, но в Израиле насильно лечить нельзя. Дочь пыталась уговорить ее на лечение, но Елена никого не хотела слушать. Это привело к тому, что Анастасия и вовсе отказалась общаться с матерью, что и стало последним ударом для Елены. Сухаревский говорил, что перед смертью Елена пыталась дозвониться дочери, но та не захотела с ней разговаривать. Сейчас красавица Анастасия живет в Нью-Йорке, где строит модельную карьеру. Многие считают, что девушка очень похожа внешне на свою маму. Потеря матери научила девушку ценить отношения с близкими людьми. Теперь она старается чаще звонить отцу. Также по возможности она прилетает к Сафонову в гости вместе со своим мужем. После болезненного развода актер не спешил заводить новые отношения. Сафонов решил посвятить себя карьере и длительный период времени был одинок, пока в 2008 году не познакомился в клубе с экс-солисткой группы «Фабрика», в которую влюбился с первого взгляда. Романтические отношения у пары начались практически сразу после их знакомства. После первого свидания мужчина признался певицей в любви, но на иврите, чтобы не спугнуть девушку. Поначалу влюбленные скрывали свои чувства, так как Сафонов боялся реакции своей дочери Анастасии. Правда, Саша спустя несколько недель после первого свидания познакомила Кирилла со своими родителями. А весной 2010 года пара тайно отпраздновала свадьбу в усадьбе царицына, где были лишь родные брачующихся, и продюсер певицы Игорь Матвиенко. И по сей день звездная пара старается не афишировать свою семейную жизнь. По словам Александры, у них с Кириллом бывают мелкие ссоры, но крупных скандалов они стараются избегать. Тем более, когда супруги наконец стали родителями общего ребенка, их брак окреп сильнее. Кирилл сразу после свадьбы хотел стать отцом во второй раз, а вот Саша, которая младшая супруга на 10 лет, была еще не готова к материнству. Спустя пять лет брака Александра поняла, что готова стать мамой, однако у нее не получалось забеременеть, хотя со здоровьем у супругов все было в порядке. Лишь спустя несколько лет в их семье произошло чудо, в марте 2018 года родился их сын. Несмотря на то, что ребенок появился на свет раньше срока и некоторое время он провел в реанимации, малышу помогли окрепнуть врачи. Так что вскоре счастливые родители смогли забрать его домой. Сына решили назвать Леоном, правда артисты до сих пор скрывают сына от публики. Скорее всего они пытаются уберечь сына от сглаза и злых языков после того, как он трудно им достался. И хотя семейную жизнь звездной пары трудно назвать легкой и беззаботной, они доказывают своим примером, что нужно всегда находить компромисс и уметь прислушиваться друг к другу, несмотря на все разногласия и ссоры. В сети иногда возникают слухи о расставании или конфликтах пары, но они с легкостью опровергают их своими счастливыми совместными снимками.